Приветствую, ребят, на своем канале, с вами Александр, и в этом видео говорим о премьер религии. Украина, четвертый тур, Ворскла принимает дома Мариуполь. Прежде чем начать, несколько новостей, мы создали новый телеграм-канал, на который вы можете подписаться, там вы будете мгновенно получать уведомления о том, что наше видео вышли, также комментарии будут к матчам, которые... На которые снято видео. Также будут объявляться победители конкурса на 5 долларов. Которые мы будем частенько устраивать. Ну и собственно будет еще дополнительная полезная информация. Также по пятницам у нас будут итоги недели. Плюсы, минусы. Разбор полетов, проценты, сколько удалось приумножить банк, сколько потеряно, стратегия ставок, потому что если вы хотите зарабатывать, обязательно нужно этому обучаться. Ну что ж, давайте перейдем к матчу и мы начинаем. В четвертом туре УПЛ в Полтаве встречаются между собой Ворска и Мариуполь. Если прошлый сезон команды заканчивали во второй шестерке, боролись за сохранение прописки в УПЛ, то на данный момент команды находятся в верхней части таблицы. Ворска так вообще ситуативно находится на в первом месте, не зная горечи поражений в официальных матчах. Для Ворской это лучший старт сезона за последние годы. Понятно, что в некоторой мере этому способствует календарь матчей, ведь одно дело начинать чемпионат Сигр против Шахтера и Динамо, и совсем другое дело против новичков Премьер Лиги. Так в первом туре они разобрались с Рухом 5-2, во втором Сингульцом 2-0. В третьем туре испытание было посложнее. Гостевой матч против Александрии, где они уже не были фаворитами, но и здесь они одержали победу 2-0 с Александрией. Ну и, собственно, не надо забывать и о матче прошлого сезона, именно о финале Кубка Украины, где Ворска сыграла очень достойно, уступив Динамо только в матчевых пенальти. Мариуполь также неплохо стартовал в сезоне. Две победы над командой Заря 1-0 и Днепр, 1-2-1 и одно поражение в первом туре от Александрии 4-1. Причем во всех матчах числились в аутсайдерах. Так что команды подходят к матчу с хорошим психологическим настроем и боевым настроим в том числе. В прошлом сезоне команды сыграли между собой 4 матча, как мы можем наблюдать это, да? Ну и, собственно, 2 ничьи, 2 победы Мариуполя и 1 игра в Кубке Украины, ничья в основное время и победа в Орскве по. Пенальти. Если брать общую статистику всех игр этих команд, то у Warcraft 20 побед, а у Мариуполя 21, еще 7 матчей завершились в ничью. Ну что ж, давайте пойдем к прогнозу, посмотрим, что у нас по коэффициентам. Итак, букмекеры дают на, на победу Ворскле 1,73, на ничью 3,74, на победу Мариуполя 4,81. 2. Я хоть и также верю больше в Ворску, но не стал бы ставить на сам результат. Мариуполь может снова предподнести сюрприз. Мой прогноз, учитывая, что команды стабильно забивают высок, с высокой вероятностью, э, проход будет, обе забьют за 1,87, но это риск-ставка. То есть сразу обозначаю, что это риск-ставка. И я склоняюсь к основной ставке, это то, что индивидуальный тотал второй команды будет 0.5 больше, то есть они забьют 1 гол за 1.57. Очень часто они забивают обе команды забивные, хоть Мариуполь смотрится там не супер круто, да. По сравнению, конечно, с Ворской, ну, Ворска тоже не фонтан. Потому, я думаю, с учетом личных встреч, всегда было голов предостаточно. потому возьмем гол Мариуполя и обе команды забьют. Испытаем удачу в этом матче именно такие исходы. Помните, что ставки это риск, играть нужно с умом. Ну и, собственно, не ставьте ва-банк на один. Матч, и только так вы сможете сохранить максимально свои средства, ставя процент от своего банка на тот или иной э, прогноз. До скорых встреч, ребят. Пока-пока.